Буэнос здесь, братва. Ядерный рассвет на заряд это значит, что мы продолжаем проходить мать вот так года фор. Садись в полдумья, хватайте ни и погнали. За голос, как говорится, лишнего не прошу, потому что это уже одиннадцатая запись сегодня. Трейс, так. Да зажигайся, а ты вже. труб. Может быть. Ну допустим, а чё? Кому что-то не нравится? Смотри, синяя дверь, не дверь. И чаша песка. Но как же я до нее доберусь? Так, в раковину не сусет. Так, пробитие должно быть откуда-то из туда. Ага, там мостик. Да подожди ты. Мне сначала надо эту дуру активировать. Хорошо <звук> прицелиться и куда он денется. хе <звук> Теперь можешь достать до чаши. Ну да. А -а -а. Я тебя жду. Что это значит? Семя. Запомни форму. Ну ясное дело. Давай. И муж, и звери, и яблоня. Все начинается с меня. Семя? Да, это семя. Лутой загадка. И все-таки это дверь. А это чё за вечеринка? <свес> <свес> Ёпарися ты. Еще вернется. Странно, я уже думал покидать. По говнюку. Ну вот, лодки нет. Она все еще на озера. Вернемся так же, как пришли, на подъемнике. точно нужно туда спускаться а ты знаешь другой путь нет и щелк Звук щука. стреляй на слух, учись. Так, педалировать нам надо куда-то туда. Так. Мы давно здесь стоим. Тупичок. Значит, в ту сторону. Найдем кристалл. <связывающий> как говорится, как будто у нас много вариантов. Не кажется ли там один светился? Зажигательная хуйня. Кают. А это ворота назад. А звук как по металлу. Так это, собственно, дверь. А где же, где же кристалл мне... Опа, кристалл мне высрать. Так, кристаллы свойства тухнуть не имеют. так еще один страшный сундук ее пересеты будешь таскать с собой этот кристалл если придется как будто у меня есть варианты ну заодно покопаемся в номерах они же камера они же называйте как хотите what's going up next Да не стоим, мы бродим, так что не чеши мелкий Или чеши Или не чеши Или все-таки чеши Ой, о, майский жук пролетел Стреляй, мальчик Я знаю, что сделал. there's a bridge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 Да, ну тут... Нормально я такое херачило. Мы помогли не Я. дай угадаю. Ты с умным видом скажешь, что не надо было влезать довольно.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 Ты ведь меня не знаешь. Я понимаю, тебя тяжело. А я-то думал, он сейчас расколется. Что прошло совсем немного времени, если тебя это утешит. Я рад слышать. Правда. Ну, мы идем обратно в Мидгар.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 А у меня, кстати, есть ключ-камень от склада Фафнера. Возможно, там вы найдете что-то полезное. Хуя настроен Спасибо, Синдрик. Пожалуйста. А и еще, если найдете тот точильный камень, я буду рад, если вы принесете его мне. О, нужно отвлечься. Советую действовать осторожно. Я был в этом хранилище больше века назад, и там уже развелось много всякой мерзости. А твой друг на нас не обидится? Нет, вовсе нет. Он умер, кажется. А, сочувствую. Не стоит. Это рано или поздно случается с теми, кто странствует между мирами, собирая бесценные артефакты, у которых есть хозяева. Силу минус 7 не канает Все хуйня кроме пчел. Помм. Yep. Помм. Ба о, я вас не забыл. Что мы упустили? Место сразу больше стало. Короче, надо комплект древних собирать. Заходите, если что понадобится. Пока. Так, сила 8. Короче, нихрена. Короче, понятно здесь все. Спасибо всем, кто присутствовал. Лоис, Пиписка и на скорую. Диос, братва. Увидимся в следующей серии.